Парни, привет! Давно не было видео переезд, потом приболел и так далее, но сейчас видео будет опять входить регулярно. В этом видео мы поговорим с вами, что делать, если вот ты как бы знаешь что-то, ты даже когда-то умел, а может даже никогда не умел. Но вот, хочешь познакомиться с девочкой, хочешь, но не знаешь как, или тебе мешает такая штука, как страх подхода, блядь, что там люди подумают и так далее, и так далее. Смотри это видео до конца, потому что в начале, несколько раз посередине, и в конце я дам по шажкам. Этапы, знания, которые ты можешь использовать для того, чтобы начать подходить к девочкам, даже несмотря на свой страх подхода, даже несмотря на то, что когда ты видишь девочку, ты думаешь, бло-бло-бло-бло-бло, не-не-не, ничего. Лучше пойду дома подрачу. Для начала немного информации, которую не все понимают, поэтому я уже ее чуть поподробнее. Есть три типа девочек в пикапе. Девочки да, девочки нет и девочки могут может быть. Девочки, да, это, которые согласны на все, в принципе, что ты им предложишь, и здесь как пикап как таковой не нужен. Они и так согласны, у них и так есть заинтересованность, они либо хотят секса, либо ты им и так понравился. Здесь пикап как таковой не нужен. Банальные примеры тому, ты знаешь, как люди до того, как знали пикап, до того, как вообще пикап существовал, строили отношения, как твои родители построили отношения, как твои друзья, которые понятия не имеют, что такое пикап, строили отношения. Это все вопрос к э, девочкам, да. Девочки нет, и которые, что бы ты ни делал, каким бы офигенным ты не был, как бы у тебя все офигенно не получалось, четко ты не выдавал, ну нет. Ну, либо ты им не понравился, либо они сейчас в отношениях, да, их все устраивает, ну никак у тебя с ним не получится завязать. Есть девочки может быть. Девочки может быть, это та самая категория, где результат будет зависеть именно от твоего поведения. Именно вот эта категория и показывает тебя, показывает... То точнее, что ты можешь добиться от пикапа, показывает твои навыки, насколько они развиты, показывает те конверсии, ту результативность, которая будет зависеть чисто от тебя. Если ты хорошо прокачан, если ты делаешь все правильно, девочки, может быть, может быть, которые, они будут с тобой. Если косячишь, ну, то, соответственно, и нет. По процентам соотношения девочки, да, обычно это процентов 10 по крайней мере, по моей статистике, девочки нет, это процентов 30. Иди и процентов 60% составляет нам девочки может быть. То есть, если ты ни хрена не соображаешь в пикапе, но хотя бы кое-как там не косячишь, не подходишь, типа с вопросом девушка вашей маме взять не нужен, то в среднем одна из 10 согласится, согласится обменять с тобой телефонами, согласится прийти на свидание, ну и так далее, если опять же ты не накосячишь. Осенью и весной девочек, да, становится раза в два больше, опять же, чисто по моим наблюдениям. Ты можешь знакомиться с ними не совсем идеально, ты можешь косячить, им все равно, они все равно будут согласны. Естественно, опять же, не берет тот критерий, когда ты все делаешь вот не так, как нужно. Девочек нет, как было, так и остается. Девочек, может быть, становится чуть меньше за счет того, что девочек, да, становится больше. Ну, я не буду говорить про то, что это гормоны влияет и так далее. Я думаю, если ты практикуешь, ты и так об этом знаешь. Если не практикуешь, то, ну, какие, что тебе дадут эти знания? Ничего, поэтому давай-ка ехать дальше. Итак, с пониманием того, что не всех девочек можно соблазнить, я надеюсь, ты разобрался. Если ты подходишь, делаешь все круто, но девочка никак вообще не реагирует, не соглашается, ну, значит, она относится к категории девочки нет. Дальше, что тебе нужно понять, ты наверняка слышал такое понятие, как страх подхода. Это когда ты собираешься подойти к девочке, у тебя куча мыслей, которые офигенно тебя отговаривают почему не подойти чувак не надо стрёмно что люди подумают чула подумают и так далее про это уже миллион рассказали и именно страх подхода останавливает большинства из вас даже не не знание того что нужно делать а именно страшно страшно подойти причины страха подхода могут быть социальные генетические об этом не будем сейчас говорить давай посмотрим что мы можем сделать несмотря на то что к девочке подойти страшно Итак, самое главное правило если у тебя есть страх подхода, это убрать ответственность за результат. Еще раз. Самое главное правило ⁇ убрать ответственность за результат. То есть тебе нужно подходить к девочкам, и тебе не важно, какой будет результат. Будет хорошо, хорошо, будет плохо, тоже хорошо. Мы снижаем нашу планку результата на то, что нужно взять телефон до минимальной. До минимальной. Факт наличия подхода. Подошел, сказал первую фразу. Окей, молодец, красавчик. Естественно, не надо всю жизнь жить с э, мыслью, что нужно подойти и сказать только одну фразу, после этого уйти от девочки. Но если ты боишься, боишься настолько, что не можешь подойти к девушке, то вот тебе вариант снизить ответственность за результат до минимального. И уже потом, когда у тебя... Вот так вот хотя бы будет получаться, криво, костно будет получаться. Тогда он сложнее, маленькими шажками, маленькими, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это, конечно, здорово, когда ты такой, я хочу научиться всему за 7 дней, но без тренингов это не вариант. Дольше. Тебе придется учиться дольше, потому что тебе не хватит мотивации, не хватит знаний, не хватит так далее, всего всего все. Не, если хочешь за 7 дней, пожалуйста, ссылочку в описании найди, там есть ссылка на тренинг директивные знакомства, который у нас будет в Москве. Я знаю людей, которые, э, ну, мы часто там в торговом центре, когда проводим тренинги, видим одних и тех же людей, которые не делают выводы из того, что вот как они знакомятся. И у них дохера телефонов, но они не проводят свидания, не занимаются сексом, можно ли сказать, что это ты классно знакомишься? Нет. Не количество взятых телефонов говорит о том, как какой-то классный пикапер. Не количество взятых телефонов, мужики. Продолжим. Ты сказал одну фразу. Что делать дальше? Дальше тебе нужно обозначить свое намерение относительно девушки. То есть сказать комплимент. И пусть пока ты учишься, пожалуйста, не надо думать о том, что это должны быть какие-то сложные комплименты. Скажи хотя бы банальный комплимент Хотя бы эти тупые комплименты Типа у тебя красивые глаза У тебя там хорошие фигуры и так далее Понятно, что это не самый конверсионный Не самый результативный комплимент Не самый лучший комплимент Но ты начинаешь, понимаешь? Тебе нужно привыкнуть к тому, что ты показываешь девочке свои сексуальное намерение И не надо, опять же, пока подходить И говорить там две фразы с целью взять телефон Помни, у тебя маленькая цель Подойти и сказать только одну фразу Пойдет хорошо, ты говоришь вторую фразу. Пойдет не очень, ты не говоришь вторую фразу, просто сруливаешь. Понятно? А теперь давай посчитаем. Если ты делаешь все более-менее адекватно, из 10 девушек у тебя будет хорошая реакция у семерых. Минимум у семерых будет хорошая реакция. Попутутся три негативных, да фиг с ними, на них мы вообще пока расчет не делаем. Потом, когда уже более-менее научишься правильно, я вам расскажу в следующих видео, если у вас будет достаточная активность, то негативных реакций вообще не будет. Ты, возможно, удивишься, но если хотя бы наполовину ты делаешь вот правильные подходы, то негатива вот практически не бывает. 10% это максимум, на самом деле значительно меньше, Практически не бывает. И здесь даже вот настолько редко, что когда ты видишь негативную реакцию, ты понимаешь, что это не с тобой проблемы, что это у девочки как-то вот, блядь, либо с настроением сейчас, либо в жизни сочувствовались так, а обижаться на людей, которых не очень хорошо сейчас в жизни, ну как бы глупо. Ну, блин, ну ладно, попался, да, ну фиг Ну пожелаешь ей удачи, вот чисто поискренне, вот, ну потому что на ну, нее все херово, да, ну чем на нее обижаться. Наоборот, хочется, чтобы у людей было все хорошо. Подведем итоги, что ты можешь делать уже сейчас, я дам тебе два простых задания. Первое, это сделать 10 подходов, где ты говоришь одну единственную фразу, и пусть эта фраза будет социальный вопрос. Например, как куда-то пройти, как что-то найти, где находится это, где находится то. Просто для себя в голове привыкни, что несмотря на свой страх подхода, ты можешь подойти к девочке и что-то ей сказать. И все. После того, как подошел, спросил, никакого продолжения дальше. Как бы тебе не хотелось, как бы она офигенно не отвечала, как бы она не говорила, ой, а при чем здесь аптека, давай, может быть, я тебе здесь отсосу. Нет. Дорогая, попозже. Завтра здесь в этом же время. Второе задание. После того, как ты сделаете 10 подходов, ты делаешь еще 5 подходов, когда ты спрашиваешь какой-то вопрос, опять же, социальный вопрос, который в данной ситуации уместен, тебя за него ну, никак не пошлют, и не будет здесь негативных реакций. После этого отмечаешь, что у девочки красивые глаза, то есть ты говоришь, да, спасибо, кстати, у тебя красивые глаза. Или да, о, спасибо, у тебя хорошая фигура. И уходишь. Опять же, как бы она ни говорила: Ой, спасибо, а такие реакции будут, увидишь. Ой, это типа ты такой, на, -на, -на" там, ты тоже там милый, да, или что-нибудь такое. Никаких телефонов, никакого завершения, никакой договоренности. Сначала нужно привыкнуть. Если ты не привыкнешь, ты будешь думать, что О, надо же, такие социальные подходы работают. Они работают с девочками, да. Но они не работают с девочками, может быть. Сейчас важно. Если вам интересно получать такие видео с пошаговыми заданиями, где что как делать, по шажкам, по маленьким шашкам, напишите в комментариях об этом под этим видео и поставьте этому видео лайк, если у нас наберется 300 лайков то на следующей неделе я вам дам следующий видос со следующими заданиями, которые вы можете делать. Если не наберется, тогда на следующей неделе я вам расскажу немножечко о свиданиях. Потому что я знаю, что мой канал смотрят люди, в том числе и которые проводят свидания с девушками, потому что я читаю ваши комментарии, я вижу то, что вы просите мне рассказать о свиданиях, и я обязательно о них расскажу, если даже будет большая активность, я сделаю... По два видоса про пикап на следующей неделе и про знакомство, и про свидание. И, возможно, в таком темпе будем двигаться. Но, опять же, все зависит от вашей активности. Следующий же видос будет про сексуальное образование. Я эту тему помню, еще много чего надо рассказать. Я уже объяснял, почему у нас не было долго видосов. Не забыл, помню, парни, все по чуть-чуть тоже расскажем. Теперь. Наступила осень. Завтра. Завтра наступает осень осень это холода, мерзость, дожди, слякоть и так далее. Очень отличное время, когда вся мотивация чем-то заниматься интересным у тебя пропадает. Потому что падает настроение, серость, депрессия. Кто-то бухает, кто-то сидит дома, кто-то, у кого нет яиц, залазит на сайты знакомств, знакомится с девочками на сайты знакомств, потому что очкует подойти в реальной жизни. Видишь, когда красотку, которая проходит красиво, вы такие. А кто-то понимает, что осень – это та самая возможность, когда девочек, да, становится больше, когда пикап, вот у девочек гормоны, повышенные гормоны, и ты просто берешь, приходишь и просто берешь их и на член свой насаживаешь без особых усилий, особо ничего делать не надо. Даже девочки этим может быть, их можно переквалифицировать половину из них, как девочки скорее да, чем мне Но если у тебя нет яиц, скорее всего твоего окружения нет яиц. Там, за редким исключением, исключения есть всегда, они только подтверждают правила. Так может быть надо поменять свое окружение? Ты не представляешь, сколько всего опускаешь? Я не понимаю, как тебе не может быть обидно от этого. Ты можешь, но скорее всего опять ничего не сделаешь. От этого тебе обиднее всего. Давай так, я тебе дал... Два задания. Начни делать, начни, не надо их сразу делать, да, два. Начни делать хотя бы завтра. Подойди к девушкам, хотя бы к трем девушкам, задай по одному вопросику, все, довольны, иди домой. Если нужно больше информации, больше ситуации о том, как знакомиться с девушками, то у меня есть группа ВКонтакте, где про это рассказываю. Ссылка будет здесь. Если здесь она вдруг не появится, не знаю, YouTube разрешит ссылку на ВК или нет, то ссылка есть в описании. Если ты хочешь за неделю прокачаться от уровня «не умею знакомиться», где там на руки, от уровня «не умею знакомиться», до уровня «я знакомлюсь и увожу девушек на свидание», то добро пожаловать на наш э, тренинг «Директивные знакомства» в Москве. Ближайший у нас будет 9 сентября, следующий будет в октябре. За время тренинга минимум 7 свиданий. Минимум.